Что из себя представляет проект Chiggins of Market? Это уникальная платформа для ведущих и праздников. Сервисом могут воспользоваться как начинающие ведущие, так и ведущие с опытом, ну а также люди, которые самостоятельно делают ивенты. Так в чем же уникальность проекта Chiggins of Market? Мы не просто купи-продай, а прежде всего мы гордимся такими направлениями, как создание видеоконтента, handmade и создание авторских программ.